всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка на этот раз распаковка связана уже как поняли во первых по названию во вторых по упаковке связано с стеклом для смартфона решила тут заменить пленку на смартфоне asus Zenfone Max Pro M1 на стекло в результате заказала я два стекла пришло в таком вот варианте как обычно кстати есть у меня уже на канале заказаны тоже два стекла но только для другого смартфона это htc desirii 725 dual sim сейчас решил заказать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 Как обычно две салфетки и три стикера для того чтобы убирать грязь непосредственно на стекле и пришло два стекла одно я уж не буду доставать вот такое вот стекло пришло с одной отклеивающей поверхностью сейчас мы его установим посмотрим как оно себя ведет непосредственно на экране этого смартфона сразу же хочу сказать что я уже примерял ее и чуть-чуть из-за того что поверхность экрана недостаточно прямая, а к углам загибается. Здесь радиус, поэтому чуть-чуть вот эти вот черные рамочки наступают на экран где-то один пиксель возможно. Сейчас посмотрим, как это делается. Так, давайте устанавливать данное стекло непосредственно на смартфон и смотрим.